Вот. Ночь накрывает своим покрывалом город Шум мегаполиса тихо сменяет покой Иду вдоль забора, довяз свой внутренний голод До жизни красивой, размашистой, молодой Дома, кабаки, закрытые магазины Смотрят пустыми глазами стеклянных, темных витрин Светофоры, мигая желтым, рисуют картины В лабиринтах, плетеных эрой, системы машин Редкий прохожий спешит в свой мешок из бетона. А я играю. Задорно играю с тобой слова. Детство очень наивное, яркая ядь. Возраст трона. Абсолютно открытых к руким мирам мастерства. Мы теряем себя, повзрослев, поразмыслив, обжившись, космонавты в мечтах. В жизни менеджер средней руки. А в детстве хотел дрессировщиком стать. Не сложилось. И теперь укращаю себя, чтобы быть на работе к восьми. Под симфонию ветра, в софитах луны через холод, Шум мегаполиса тихо сменяет покой. Иду вдоль заборов, давя свой внутренний голод До жизни красивой, размашистой, молодой. Спасибо.